Всем привет! На связи с вами Надежда Шадрухина и сегодня мы продолжаем с вами говорить на тему, как правильно себя замотивировать в интернет-бизнесе, как правильно планировать свой день, чтобы максимально все успевать сделать. В предыдущем видео мы говорили про ту самую мотивацию, которая необходима для человека, который занимается интернет-бизнесом. И если вы это видео пропустили, то я очень вам рекомендую его посмотреть. И выполнить домашнее задание. Это будет огромный шаг к вашей мотивации и к вашему планированию. И смотрите, когда вы придумали себе мечту, когда вы прописали свой идеальный день, когда вы смотрите на эти картинки, вы вдохновляетесь, мотивируетесь и думаете, хочу далее наш следующий шаг заключается как раз таки в том чтобы поставить себе некую цель цель вы можете ставить себе на месяц можете ставить на три месяца можете на 6 и так далее но для начала давайте поставим на один месяц допустим вы ставите себе цель выйти на какой-то определенный уровень там доход или квалификацию в вашей млм компании и когда вы ставите эту цель я рекомендую вам прислушиваться к себе вот очень часто есть навязанные, навязанные стереотипы, что есть люди, которые достигают каких-то колоссальнейших результатов да, за первый месяц или за первые три месяца, но вы чувствуете, что, ну, например, вы говорите, да, я начну через месяц зарабатывать здесь 30 тысяч рублей в малом бизнесе, но вы чувствуете, да, вы, конечно, хотите эти деньги, но вы понимаете, что вам придется надорваться, вы можете перегореть, можете устать, чувствуете, что как-то некомфортно, ставьте себе планку ниже». Ищите именно свое удобное время, свой удобный э, ритм, да, и идите. Мы же все очень разные. Кто-то хочет очень быстрых результатов, у кого-то энергии, да, много, у кого-то ее меньше. То есть выбирайте сердцем, ставите себе ту самую цель, о которой мы сейчас с вами говорим. Когда вы поставили себе эту цель, далее вы можете запланировать все то, что вы можете сделать в течение этого месяца. Для того, чтобы прийти к этому результату. Ну, например, я хочу зарабатывать Пятьдесят тысяч рублей. Сколько встреч мне нужно провести в малом бизнесе для того, чтобы выйти на этот результат? Сколько встреч мне нужно делать каждый день? Сколько встреч консультаций мне нужно делать каждую неделю? Какие мне еще необходимо делать действия? То есть какие инструменты я буду использовать для того, чтобы как раз-таки прийти к этому результату? И когда вы уже все это будете четко понимать, например, вы расписали на месяц, вы можете этот месяц разбить на недели и посмотреть, какие действия вам нужно делать в течение недели и когда вы разбиваете до да, эту неделю на конкретные дни вы планируете свой день каждый день вы планируете это что вы будете да, конкретно делать. И здесь, друзья, я рекомендую вам не просто прописывать какие-то да, цели на день, а писать конкретно время. Например, с 6 утра до 7 да я просматриваю соцсети, отвечаю на вопросы, с 7 до 8 утра вводные процедуры, там, завтрак с детьми, с 8 до 10 я общаюсь с людьми, которые записались ко мне на консультацию. С 10 до 12, допустим, хожу в бассейн или гуляю с детьми и так далее. То есть с 12 до 14 я обучаюсь построению, да, там Вебинары изучаю дополнительные материалы, которые как раз таки мне помогут выйти на те результаты, которые я хочу. И что очень важно, друзья, для чего вообще нужно, это планирование. Тогда вы сможете четко знать, сколько у вас есть времени, чтобы выполнить то или иное действие. И вот я начала планировать свой день, расписывать, что мне когда конкретно нужно сделать. И вы знаете, получилось так, что у меня вот эти вот планы, да, они переносились изо дня в день, изо дня в день. И вот какой-то момент я просто напросто опустила руки и не понимала почему так происходит потом когда я начала разбираться я поняла что вот например я выделила время на работу со своими партнерами например с 8 утра до 10 утра я работаю со своими партнерами я занимаюсь только этим то есть если кто-то меня отвлекает если срочно я кому-то нужна или еще происходят какие-то обстоятельства которые нас от нашего планирования до да, отводят я всегда задаю себе вопрос а насколько это действительно действие до да, которое мне сейчас нужно сделать приведет меня к тому результату, к которому, я, к которому я стремлюсь и к той цели, которую я себе поставила. И сейчас иду. И здесь я получаю как раз-таки ответ. Если да, то да, действительно надо отвлечься и сделать то действие, которое сейчас в приоритете. Но в большинстве своем это то, что можно сделать да потом. А сейчас мне нужно заняться именно той деятельностью, которую я запланировала. И именно это этот подход, да, друзья, поможет вам грамотно использовать свое время, потому что вы четко будете знать, что у вас есть всего лишь 2 часа для выполнения этого дела. Вот такой вот секрет по поводу планирования. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео завершающее. Эту серию, которая поможет как раз-таки вам правильно мотивировать самому себя да, и правильно планировать. Задавайте свои вопросы в комментариях и давайте дружить в соцсетях. Ссылочки в описании под, под этим видео. Всем удачи, всем пока-пока.